Что же означает «синий цвет» в психологии? В этом коротком видео мы вам об этом расскажем. Синий цвет – это символ удачи, доброты и спокойствия. Это попросту космос и вся Вселенная. Его планета, которой он полностью соответствует – Юпитер. Сам по своей природе синий цвет таинственный, насыщенный, строгий и глубокий. С его помощью можно запросто расслабиться, успокоиться и погрузиться в свой внутренний мир. Синий цвет создает атмосферу доверия и безопасности. Психология — это холодный цвет, который многие ассоциируют с прохладой, небом и морем. Те, кто выбирает этот цвет, способны на самопожертвование, дают больше окружающему миру, очень скромны, меланхоличны, не любят скандалить и обожают читать. Если в вашем гардеробе синий цвет доминантный, с психологической точки зрения о вас можно сказать, что вы сдержаны, умны, терпеливы и независимы. Таким почитателям цвета часто не хватает ласки, душевной теплоты, заботы и внимания окружающих к себе. А если вам по духу оттенки, к примеру, васильковые, тогда о вас смело можно сказать, что вы загадочная и романтическая натура. Синий цвет очень мощный в энергетическом плане, поэтому им не рекомендуют чрезмерно увлекаться. Если необходимо принять быстрое и важное решение, надо оградить себя от воздействия синего цвета. А вот если у вас затаилась какая-то обида или вы больны, в таком случае ваше лучшее лекарство – это синий цвет. Он положительно воздействует на эндокринную систему, является антисептиком, лечит бессонницу, очищает мышление от тревог и страхов. При правильном подходе синий цвет своеобразная панацея, которая поможет от многих недугов и даст возможность выйти на самые тонкие уровни своего сознания. Вносите в свой дом и стиль легкие краски синего цвета. Наслаждайтесь жизнью сполна. Чтобы ты всегда все знал, подпишись на наш канал.